Ребята, всем привет, С вами Артём Авдеев, и сегодня я вам сделал вот игру, где, ну вы помните, вот я делал сериал Фалита, так вот, я сделал про эту игру, где можно спросоваться все. кстати, вот для вас инструкция. Так вот, обычно хп это... Да, у него 10 хп. А у Е в 25 Ну, короче, хватит сегодня. Начнем играть. Короче, неудобно говорить микрофон. Вот. какой и херкал, какой-то херкал, какой-то херкал, Я играл! Я хотел сосредоточить свою игру! Боня, как Частись, я ещё Я предлагаю, как я... ...потому что... ...потому что... ...пошли... ...потому что... Вот, вот, вот... Получай, получай, получай! У него уже... Ставьте лайки, поптифуйтесь. Всем пока.